Вы хотите похудеть? Без тренировок и диет. Вы уже пробовали. И скинутые килограммы обязательно возвращаются. Нет сил на занятия спортом. Перекусы на работе. Сладкое. Мучное. Еда вечером сильно мешают вам. У вас не работа, а сплошной стресс. Тогда LED для вас. Используйте Let дует Led состоит из двух частей утреннего и вечернего напитка. Эти напитки, состоящие полностью из натуральных ингредиентов, помогут вам добиться результата. Эффективность Лед подтверждена клиническими исследованиями. Многие уже попробовали его и остались довольны. Успейте заказать по акции со скидкой. Переходите на сайт ссылка под видео.